Приветствую на канале Шарабара. Комменты, комменты, побольше комментов, ведь это ж офигенный сука контент. Итак, собственно, что хотел бы сказать. А хотел бы сказать вот что. Немножко перепутал видосы. Да, у нас же комменты, а не посиделки. Не обращайте внимания, в последнее время чувствую себя несколько долбанутым, потому так себя веду. Зато вполне возможно, что буду говорить чуть повеселей. Но это не точно, поэтому... Вот. Ладно, комменты. Это я не помню из какого именно видео, но оно и не важно. Алексей Корсаков. Корсаков. И жопу. Чушь и голос пидорский. А твоего голоса плевать тянет. Как бы, чувак, пойди исполни то Если ты собираешься плевать, не обязательно об этом информировать других. Ну, ладно. Алёша, главное, что ты не равнодушен. Максим... Бешетнов, что за пидорский голос? По-моему, я совсем недавно видел похожий комментарий. Хм, теряюсь в догадках. Вот от таких комментаторов меня интересует другое. Ам, ребят, прошу прощения, конечно, но я так понимаю, что вам не нравится голос, и, называя его пидорским, вы тем самым проявляете свое презрение к подобному, но вот любопытно, откуда вы знаете, какой должен быть голос у пидораса? Вот, ну как бы... Что? По-моему, если ты не контактируешь с подобными людьми, то в твоем представлении пидорский голос ⁇ это ну вот как-то вот так вот противный. ⁇ В моем понимании голоса у них примерно так должны выглядеть. На деле все оказывается несколько иначе, откуда я это знаю, потому что смотрите сериалы. Вот, например, посмотрите, он играл в сериале «Спартак. Легато». Не знаю, насколько это точно, но из того, что я вычитал в группе давно по данному сериалу, этот актер был единственным, сука, геем за весь сериал. Но при этом он отыгрывал натурала. А если смотреть сериал в озвучке фильм", то там слышен оригинальный голос. И вот, ну ни разу у него не что ты наподобие такого». Вот вообще ни разу. Или же вот этот чувак, у которого имя, которое я не могу запомнить, из сериала Побег. Потому что флэш и там легенды завтрашнего дня, такая муть, ну, в общем. И как бы да. Или же, тоже не помню как этого зовут чувака, из сериала «Торчфуд». И Вот посмотрите на него. Ну, ухоженный. Да, можно придраться, типа он ухоженный, поэтому он гей. Но вид-то у него в принципе это нормальный обычный мужик, а он гей. Ни внешне, не по голосу, это будет незаметно так, что Максим и, как тебе там, прошлого, Алёша. Несколько подозрительно, что вы вообще в курсе, как должен звучать пидорский голос. Древнейшие города, ну конечно. Давно их не было. Кровля Брехова. Вполне возможно, что этот комментарий специально сделан для рекламы своего канала. Но тем не менее, автор сначала историю глубоко изучай, потом делай репортаж. Кровля, глубоко изучать историю, окей. Потом делай репортаж. Ам... А ты знаешь, что такое репортаж? Не, вот серьезно, ты знаешь, что такое репортаж? Насколько мне известно, репортаж это когда ты присутствуешь на месте и снимаешь видео. Снимаешь видео, там берешь интервью. Или как там вообще вся эта фигня мутится. Главное, что ты это делаешь на месте. Репортаж с места событий. Это по телевизору часто говорят, а это в фильмах часто говорят. Ну, как бы... И да, я сперва решил выпендриться немножко, и только после этого погуглить значение слова репортаж. Должно сейчас появиться на экране, если я не поленился. Римская армия. Нон-нонне. Non Тут читать много, поэтому коротко, никакого вооружения у древних римлян не могло быть. По-моему, дальше уже читать не надо. Возможно, и их самих. Вот, по-моему, после этого уже все. Можно забить, можно не обращать внимания, что там дальше идет. Ну вот просто. Он акцентирует внимание на то, что, дескать, что никакую кузницу не откопали и поэтому у них не было доспехов, невозможно, самих римлян не было. Только почему-то как-то что-то такое железное, металлическое находят. Почему-то как-то мечи находят. Джои-94. Да. Забавно, ведь достаточно кликнуть «Римский легион» и любой интересующийся получит из Вики подробное описание, на какой хрен надо было работать над этим видосом. Не поверишь, Джоэн, но это касается практически всего. Даже, наверное, не практически, а реально всего. Просто не в Википедии можно смотреть. Но по сути-то ты прав, то что любой интересующийся получит подробное описание. И как бы я-то пытаюсь это все более или менее ужать. Ну, в общем, если заинтересуешься темой, иди читай, кто запрещает, наоборот, ура, ей, молодец. Круто. Про титулы Русской Православной Церкви. Дмитрий Шатов. Нет, это не бредовый, это просто гениальный комментарий, ребят. Он это прочитал в интернете. О, это, знаете, примерно из серии. Думаю, у всех подобное случалось. Вам звонят на домашний телефон, не мобильный. И вот тебе звонят на домашний. И вот какой можно задать такой же гениальный вопрос. Алло, ты дома? Нет, блин, я на улице с домашним телефоном. Вот вам, наверное, смешно или кого-то пробило на ностальгию, типа «Ха-ха, да-да-да, было-было такое, было, помню». Ох, блин, идиотизм. Так я всерьез своему однокласснику ответил, что «Нет, я не дома». Да, вы уже догадались, что он сказал примерно так. А, хорошо, я потом позвоню. Да. Топоры. Михан Лабару. Автор «Скучный мудак, лучше заткнись и не пазди, дебил». Что? Там же собачка, она похожа на букву А, поэтому позди. Хотел типа зацензурить? Звездочку ставь. Надо же придраться. Меня тут скучным дебилом называют. Пидоры всякие. И теперь то, ради чего все это собиралось. Серия комментов про Инквизицию. Тут как первая, так и вторая часть, поэтому не будем разграничивать, какой комментарий к какому видео относится. Да, мне была лень. Азахай. Автор. Автор, иди на хер, тебя кол. Надо с таким упоением рассказываешь. А, точки не должно быть. А, а, ладно. С упоением рассказываю. Ну, автор, это уже на W не обращая внимания. С упоением. А, где упоение? Учитывая, что это, ну не то чтобы совсем старое, но до нового года видео То я там в принципе, как и обычно, это не чтение комментариев Так что я там, как обычно, читал вот таким вот примерно голосом Потому что одновременно читать и пытаться как-то кривляться не так уж легко Особенно, когда впервые читаешь это вслух Потому что до записи голоса тебе это лень читать вслух И пытаться понять, как это лучше прочитать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 Ну, может, я, конечно, совсем тупой, но, по-моему, не похоже на то, что я с упоением говорю. Может, где-то там видео просто немножко интонации попытался поиграть, но вышло хреново, потому что... потому что вот. Кстати, а давайте-ка попробую сейчас с упоением прочитать. Скорее всего не получится, потому что я без понятия как это надо с упоением специально читать, когда не испытываешь такого чувства, ну ладно. Пытка водой. Для того, чтобы наилучшим образом выполнить процедуру этой пытки, обвиняемого располагали на одной из разновидностей дыбы или на специальном большом столе с поднимающейся средней частью. После того, как руки или ноги жертвы были привязаны к краям стола, Палач приступал к работе одним из нескольких способов. Скорее всего, это получилось, как будто я долбанный психопато-маньяк с э, расстроением личности. Ну, ладно, ладно. Георгий Цибульский. Автор, тебе не понять, почему люди терпели пытки. Ты же блогер и ютюбер. Есть такие понятия, как вера, убеждения, стойкость, смелость. Но ты не поймешь. О, сильное заявление. Ну... Если кто не помнит, в первом видео я такой риторический вопрос задал. Не понимаю, почему люди терпели, все равно же сломаются, так зачем терпеть? И вот такой ответ я получил. Кстати, я недавно гуглил такой момент. Касательно количества убитых инквизиций, их значительно меньше. Я видел цифры, что за время существования инквизиции пострадало порядка 800 тысяч человек. Когда я посмотрел, вот буквально где-то, наверное, неделю-две назад... То их число оказалось гораздо ниже. Но я находил информацию о том, что лишь в одном проценте случаев доходило дело до пыток. 99% что с ними происходило, Георгий, угадай. Они сперва храбрились, думали, что я не выдам никого. И хватало того, чтобы им показали инструменты пыток. И они сразу раскалывались. Так что, как бы, по-моему, все-таки я оказался гораздо ближе к истине. Но идем далее. Блогер и ютубер. Ютубер, окей, не спорю. Блогер? С какого хера? Из меня блогер, как и себя, китайско-вьетнамский наркоман-лесбиан. И то, я бы еще усомнился, кто больше на кого похож. Потому что, ну, блогер и ютубер. То есть, правильнее это называть все-таки видеоблогер. Потому что блогер и ютубер, ну, странно звучит. Хотя, если презрительно относишься, окей. Я бы сам примерно что-то подобное бы сказал. Но блогер это чувак, который ведет свой блог. У меня нет своего блога. Никакого. Как бы видеоблогер, ну, это все-таки, наверное, правильнее было бы так сказать, ну... Понимаете, когда я слышу слово блогер, вот просто блогер, и именно в контексте там ютуба, кого вы себе представляете? Вот давайте напишите комментарий, серьезно, если вы дослушали до этого момента. Кого вы себе представляете? Вот говорим о ютубе, и я говорю, что вот есть блогеры. Напишите троих, кто приходит на ум. Когда я слышу блогер, я представляю себе какого-то, блин, дегенератора. Серьезно. Я-то, блин, тупой. Но эти же совсем конченые. Серьезно. Потому что, когда задают вопрос, какой океан является самым большим, вроде бы такой был, и на него не может ответить, человек, у которого 5, сука, миллионов подписчиков, не может сказать, какой океан самый большой, я не говорю о количестве, черт с ним с количеством, но человек просто не может сказать, тихий океан, потому что не знает, ну, ну, ну, как бы, блин... Да, я недавно говорил, что я-то тупой, я не хвастаюсь тем, что типа, да я офигеть умная, а сейчас получится, что хвастаюсь, потому что типа, принижаю других, говоря о том, что они элементарных вещей не знают, но... Окей, давайте так. Я тупой, но ну, я не имбицил. Хорошо, вот давайте тогда так ограничим. Я просто тупой, а там имбецилы. Надеюсь, среди тех, кто это посмотрит, не будет обожателей подобных деятелей, контент-мейкеров. Иначе мне пиздец. А, и вот, конечно, есть такие понятия, как вера, убеждения, стойка, смелость, но ты не поймешь. Георгий, с чего ты решил, что я не пойму? Давай так. Вера. Окей, ты не указываешь, какая именно вера. Я, конечно, крещенный, но я ни разу не религиозный. Да, в 17 лет мне нравилась фраза ⁇ лишь та церковь, что горит, может нести свет ⁇ И в 17 лет я искренне считал, что лучше бы пусть так оно и было. Но с тех пор прошло довольно-таки много лет. И сейчас-то я понимаю, что крайности нахрен не нужны. Я просто бывает, что часто говорю что-то, попадая что-то из крайности в крайность. Но на деле я этого не разделяю. И если что-то подобное говорю в реале, то это исключительно для шутки. Ну, такой вот юмор у меня, что поделать. Распните меня, теперь. У меня же вера в себя. Свои собственные силы. И если у меня что-то идет через жопу, если у меня полный пиздец творится, то в первую очередь это я виноват. Что я допустил такое, что я сглупил где-то. Я на себя это все перекладываю. Потому что так оно, сука, и есть В 99 случаях из 100 У меня не будет отмазки, типа О, это Бог, меня наказывает, испытывает мою веру Или же О, меня Всевышний наказывает за то, что я себя повел так-то, так-то плохо Я теперь должен измениться И все прочее Дня. -а. я сам виноват Убеждение С чего ты решил, что у меня нет никаких убеждений? Не будь у меня убеждений, я бы сделал канал какой-нибудь другого типа, более хайповый, такой, на котором можно быстрее намного раскрутиться, возможно, даже игровой, особенно, что сейчас хорошо набирает просмотры, разоблачение, обсырание, унижение других, копание в чужом грязном белье и вот вот это вот вся хреновня. Где люди без вложений умудряются за год набрать 20, 30, 40, 50 тысяч подписчиков, кому как повезет. Или же пытался бы засунуть свой нос там, где я не разбираюсь, но делал бы вид, что разбираюсь и параллельно бы набирал аудиторию. Например, обсырая четвертый сезон Fresh Blood на Версусе. И говорят там, как блин, рэп баттл скатился, сука, а ну отнесся ну, пиздец. Но так как я считаю подобную хрень сранью, я не стал делать подобный канал. Были мысли, были, конечно, разумеется, у меня были мысли, чисто, так сказать, по приколу. И то, я думал это сделать исключительно для того, чтобы как-то выговориться, что ли. Потому что я очень много всякого дерьма коплю в себе. Как истинный, блин, скорпион. Или же убеждение того, что я, например, убежден, что все политики пидорасы. Не в прямом смысле. Хотя, наверное, кто-то и в прямом. Я аполитичный человек. Меня она не интересует. Но это не означает, что я слепой и ношу розовые очки. Нет, очки у меня обычные. И у меня нет убеждений, таким образом, пусть даже элементарных. Стойкость. Но ну, тут уже не знаю, никакие примеры в голову не лезут, пардон, трудно сказать. Александр Серк. Чувак, ты бы явно маму родную сдал ток от вида пытки. Я бы все это на тебе опробовал. Три смайлика. Зачем она мне это все делает? Не поверишь, есть гораздо больше людей, которые этого заслуживают. Я, наверное, тоже заслуживаю, но я явно не в самом начале и скорее всего даже не в середине этого списка буду. Но раз уж пошла такая пьянка, Александр, я бы на тебя применил парочку других пыток, о которых я еще не говорил в видео, потому что они не относятся к инквизиции и к Европе в принципе. Но я их считаю значительно хуже. И там даже не столько пытки, сколько казни. И они на самом деле, как бы так сказать, пиздец. На их фоне даже распиаренный кровавый орел, на мой взгляд, кажется ерундой. Ромас Рэд. В чем заключается поддержка канала? В деньгах? Канал, это же не помещение, не техника. Чего его поддерживать-то? Эээ... Ну, понимаешь ли? Но ну, если говорить совсем по-капиталистски, то время – это деньги. А теперь попробую угадать, сколько времени у меня с моим, то что я не снимаю видео, мне не приходится заморачиваться с цветокоррекцией, то что у меня нет эффектов-то толком, просто какие-то переходы уже ставшие стандартными, то что у меня просто вот слайд-шоу картинок такой своеобразный, тем не менее. Угадай, сколько уходит времени на создание одного такого видео. И вообще, ребята, как думаете, сколько времени на это надо? Пишите. Я подожду. Написали? 10-12 часов на одно видео, суммарно, суммарно времени. В зависимости, конечно, от продолжительности и от того, сколько нужно картинок найти. Самое лайтовое, это вот просто такие вот чтения комментов или посиделки. Потому что там практически не приходится ничего искать. И самое геморрой, это по сути обработать голос. Все. Самое время затратное. Румас, теперь скажи. Готов ли ты в течение, скажем, года тратить по 10-12 часов, а в даже больше, потому что у тебя, так сказать, рука не набита, на то, чтобы делать видео? Учитывая, что у тебя нет монетизации, потому что кое-кто ее не одобряет уже несколько месяцев. У тебя нет рекламы. Ну да-да-да, я прорекламил два канала, но абсолютно бесплатно, между прочим. Зодиак так и вовсе был не в курсе, что я собираюсь это сделать. Это был ему такой вот подарок, потому что человек старается, я захотел его поддержать и сделать ему приятно. В общем, Румас в течение года тратит по 10-12 часов, чтобы делать одно видео, не получив с этого обратно ни копейки, ноль. И даже наоборот, тратится, потому что я брал себе три рекламы. Да, дешевые, потому что целенаправленно искал подешевле, так как я не гребаный буржуй. Но тем не менее, три рекламы, звуковая карта, микрофон. Ммм, это денег стоит. И притом не 100 рублей. Ты готов на подобное? Я вот год уже в таком режиме и ничего. Мне интересно, мне нравится. Да, в последнее время видео стали выходить реже, нежели примерно в октябре, ноябре, декабре, но тут уже немножко иной фактор, связанный с моей такой вот апатией, депрессией, не знаю, как это правильно назвать. Поэтому просто лишний раз бывает иногда лень что-то будет вот сделать. Хотя понимаю, что надо бы ускоряться, потому что я ведь, сука, себе сказал, обещал 100 видео за этот год сделать. Румас, ты сможешь так? Уверен, ты подумаешь, что как, 10-12 часов, да я быстрее справлюсь. Возможно. Возможно, у тебя уйдет, допустим, 6 часов. Это очень быстро, между прочим. Даже если ты будешь тратить 6 часов, там, не знаю, после учебы или после работы, свободное время, когда ты уставший сможешь тратить это время, материального ты ничего не получишь, но кое-что узнаешь сам, не факт, что оно отложится в голове, но может когда-то всплыть тем не менее, и по факту единственное что ты получаешь, так это комментарии от людей, которым нравится тема, которые пишут, что блин, спасибо, я узнал что-то новое, я с внуком тебя смотрю, я с дочерью тебя смотрю, моей дочери очень нравятся твои видео, я не знаю на самом деле как это объяснить, это надо испытать, но когда видишь подобные комментарии, это сука, это бесценно да, это сейчас максимально тривиальная вещь, но, ребята, на самом деле, это подобные комментарии, когда читаешь, или когда тебе в личку в ВК пишут, то это офигенное чувство. Реально. Это серьезно очень крутые ощущения. Это сейчас не какой-то там такой вот и намек, что...» Почаще мне такое пишите. Не надо. Я просто объясняю, что я и за это готов продолжать этим заниматься. Потому что если изначально я это делал исключительно для себя, чтобы самому что-то узнавать, а тем самым э, ставить себе в какой-то степени типа как дедлайны, потому что если не выкладывать, если не будет просмотров подписчиков, то ну такой, ну раз в месяц что-то можно поделать, там, если не забью, если вспомню вообще о существовании своего типа канала. А сейчас я не могу взять и на месяц забить. Или как минимум надо будет предупредить, что, ребята, Ребята, месяц меня не будет, по определенным причинам. И Румас, и вот теперь поинтересуйся или просто задай себе вопрос. Вот 98, а то девяносто девять процентов тех, кто занимаются ютубом. Как думаешь, они продолжат им заниматься, если их лишить денег? Если пропадет такая вещь, как монетизация? Если у них не будет рекламодателей? Если им люди перестанут донатить? Как думаешь? Они останутся, они будут этим заниматься, ты потеряешь возможность смотреть 99% видео, потому что их не будет. Многие на YouTube приходят исключительно для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому столько каналов с разоблачениями, интригами, расследованиями о том, как у меня прошли первые месячные, где довольно симпатичные, а то и порой очень красивые девушки делают из себя абсолютно конченых аморалок. Где люди берут и, допустим, кого-то обсырают, а сами на деле поступают точно так же, как и люди, на которых они наезжают за их же грехи. И вот этого у тебя не будет всего». А почему они это делают? Потому что это быстро набирает просмотры, там интереснее, это люди смотрят, и можно быстрее рубить капусту. И останутся только горстко идейных, в какой-то степени дурачков, если хочешь, исходя из реалий нынешнего YouTube, которые будут этим заниматься, просто потому что им это нравится. Я же где-то месяц назад, что ли, всего лишь разместил вот эти вот реквизиты. Раньше их у меня не было. Серьезно, я сколько получается, где-то 13 месяцев, что ли, или 14? Не было никаких реквизитов. Никто даже при всем желании не смог бы мне копейки задонатить, даже если бы он очень хотел я это добавил лишь месяц где-то назад и теперь угадай рубас сколько я получил за месяц со всех реквизитов оставленных ну угадай думаю ты будешь смеяться как и большинство остальных один донат и я бы хотел сказать спасибо просто вот спасибо моему подписчику сэм стоун за вот этот вот первый в моей блин жизни донат чувак ты ты крут и Просто вот громадное тебе спасибо. Со своей стороны скажу лишь одну простую вещь. Береги свое здоровье. Его потом пиздец долго восстанавливать и лечить. И не дешево. Олег Короткий. Чувак, ну вот как бы короткий. Не то, чем можно было бы гордиться и выставлять это в качестве своего ника. Хотя тут несколько вариантов интерпретировать. Это видимо я только такой... Кхм, ладно. Пытали не христиане, пытали христиан. Создается впечатление, что ведущим это все очень нравится. Да, пытали христиан. Но как понять, пытали не христиане? Язычники, что ли? Как бы... Что? Михаил Лукиных. Лукиных. Автор, ты там лично присутствовал? Если нет, то ты гонишь. Документов нет, на что ты уперяешься бред для вязких умов. Докажи, что это бред. Давай, предоставь документы в таком случае. Как видите, я тут себя несколько веду, скажем так, не так стандартно и привычно, наверное, как вы привыкли. Однако, напоследок, хочу показать один комментарий, также из Инквизиции. Нет, он неплохой, как раз таки наоборот, он хороший. The Alex Cave Автор, не в претензию, но в предложение. Попробуйте поаккуратнее с терминологией и пограмотнее с фактами. А то, святая инквизиция и вдруг Нюрнберг? Святая в католической Испании, а немцы напрочь протестантские. Да и в общем жертв святой было очень мало. Реально задокументировано убитых менее двух тысяч за пару столетий. В отличие от жертв протестантизма, несколько тысяч ежегодно. И я немножко попытался это дело погуглить, быстро забросил, потому что обленился. Но на самом деле да, жертв было не так уж много. Считается, что Испанская Инквизиция самая такая рьяная, ненормальная. Но там за чуть ли не три столетия что ли, около трех тысяч жертв. Из которых меньше сотни, по причине того, что они ведьмы. Но опять же, это очень поверхностно, я не стал пытаться в этом углубляться. И именно после этого комментария, я пришел к выводу, что надо бы как-то попытаться разобрать этот вопрос. Наверное, когда я перестану лениться. Вот, но это пример хорошего комментария. Человек не оскорбляет меня, не говорит о том, что я говно с пидерским голосом, что я долбоеб и все прочее. Ладно, что-то я совсем заговорился. Ждите нормального видео. Just